здравствуйте дорогие друзья на связи Ростислав Франскевич и в этом видео я покажу вам пошаговую стратегию алгоритм применяя который вы сможете заработать в компании веб 500 тысяч долларов в месяц и более как с вложениями так и без вложений вопрос здесь только во времени суть стратегии не меняется и так после регистрации и подтверждения своего кошелька вам на баланс сразу начисляется 50 долларов и мы их сразу можем отправить в работу для этого нажимаем вложение и вложить У вас будет ваша бонусная сумма 50 долларов она будет обязательно на гарантии по другому вы ее и выдать не сможете что такое гарант это так называемый гарантийный фонд компании который вступает в силу для погашения тела займа которое вы выдали заемщику если он вам не возвратил кредит таким образом вы вернете ну, в данном случае ваши 50 долларов. Это бывает крайне редко, на самом деле, невозвращение. Я такого вообще не встречал. Но статистика говорит, где-то около 1% на 100 случаев. Примерно один случай такой. Далее, выдаем на срок 10 дней. По-другому тоже там максимальная сумма 10. Ну, можно 9-8, но ну, лучше 10 дней. И процент... У нас можно на 1,5. Это стандартно. В принципе, процент вы сверяете по средней ставке. Вот она слева в колонке. В данном случае 1,39. Это значит, ну, на практике можно пробовать на 0,2% процента увеличить. То есть можно поставить или 1,6, или 1,5%. Если заявка, скажем, не принята, 1,6. Вот здесь, видите, выставлено. Можно ее удалить и переставить на 1,5 через пару часов. Ну, поставим на 1,5, к примеру. И можно будет нажать «Отправить заявку» и подтвердить. И будет ваша заявка выдана. Через месяц ваша прибыль составит 7,5 доллара. И отчисление в гарантийный фонд 375 50 процентов и вы получите не через месяц а через 10 дней и у вас заберут 50 ваших бонусных долларов останется на балансе 3 и 75 и вот в этот момент многие партнеры прекращают работать в проекте потому что не знают что дальше делать и 3,75 не выведешь, потому что минимальная сумма к выводу 50 долларов. 3,75 не дашь э, кредит, потому что минимальная опять же 50 долларов. И вот здесь такой вот очень интересный, важный момент. Очень важная фишка, что мы можем эти 3,75 долларов на них получить кредит на арбитраж. Вообще кредит на арбитраж дается на сумму в три раза больше вашей суммы в кошельке Ну, так как у вас сумма 3 и 75 мы можем нажать кредитный арбитраж и получить сумму как раз вот здесь сумма будет 50 долларов у вас снова вот этот скрытый фактор многие не знают и поэтому все стопорится. Я сейчас уже все вложил, поэтому я ничего не могу получить. У вас будет сумма 50 долларов и вы ее поставите на 30 дней. И процент у вас будет 0,5 и здесь будет сумма возврата. Это будет сумма 57,5 долларов здесь стоять. Вот и вы отправите запрос и моментально получите снова 50 долларов кредит на арбитраж. Уже у вас будут деньги. И тогда после этого вы снова возвращаетесь во вкладочку вложить. Выбираете эту же сумму 50 долларов, которую вы получили кредит на арбитраж. Берете на срок 29 дней, почему не 30 дней, ну один день страховочки для того, чтобы все-таки успеть вернуть кредит на арбитраж. И под процент 1,5, я думаю так можно. Можно 1,6 попробовать, потом если что выставить и удалить ее и уменьшить. Ну можем 1,5. И отправить заявку и ее подтвердить. Что мы имеем в конце месяца? 63,05 вычесть 57 с половиной то, что мы возвращаем кредит на арбитраж. Наша прибыль составляет 555 долларов в месяц. Таким образом мы что можем сделать снова уже на балансе у нас будет плюс 375 у нас получится 9,3 доллара и мы можем повторить ту же процедуру взять опять кредит на арбитраж и снова выдать кредит суммы 50 Да я понимаю 555 в месяц это немного но это ответ тем, кто хотел бы зарабатывать здесь ничего не вкладывая за 5 месяцев вы заработаете сумму 50 долларов с которой вы сможете уже реально зарабатывать и увеличивать свою прибыль поэтому я в принципе рекомендую не терять время а вложить хотя бы 50 долларов лучше и 100 я вложил первый раз и больше форсировал так сказать свои доходы но можно хотя бы вложить 50 долларов. И вот мы сейчас с вами посчитаем, что из этого получится. Если вы вложите 50 долларов своих, то вы сможете занимать у людей. Для того, чтобы работать на этом сайте правильно, это делать обязательно. Это опять ответ на вопрос, кто же занимает вообще у других людей под такие проценты. Дело в том, что мы можем занять столько же, сколько у нас средств. Столько же мы можем занять у людей. И тем самым мы увеличиваем сумму кредита на арбитраж. А вот это уже выгодно под 0,5%. Вот в этом смысл заема. Поэтому даже 50 долларов имея, мы займем, 100 долларов получится. И кредит на арбитраж мы берем 300 долларов. И общая сумма вложений получится 400. На 30 дней мы берем под 1,5%. 29 дней выдавать кредит под 1 и 5 и данные по арбитражу на 30 дней под 0 и 5 получается у нас мы берем в долг на 30 дней под полтора процента отдать надо будет 72 и 5 и по арбитражу на 30 дней под пол процента 345 сами выдаем на 29 дней под полтора процента и чистая прибыль у нас получается 36,9 и 9 в месяц это уже кое-что с наших 50 долларов кстати этот калькулятор доходов я дам под видео он у вас тоже будет и вы сможете менять значение только в желтых ну правда здесь еще может быть сумму гарант вы можете поменять такую же поставить как и ваши средства ну и вот дальше я немножко посчитал, что вы можете заработать, если вы не будете выводить средства, а будете реинвестировать ваш доход. Обратите внимание, вложили вы 50 долларов, через один месяц мы уже посчитали, получается у вас 86,9 долларов. Второй месяц 123,8 долларов. Третий 197,6, четвертый 308,3, пятый 529,7. И далее, если вы не будете выводить, вы можете выйти, вы видите на какие доходы. Дальше можете посчитать сами. Ну, конечно, мы э, хотим и выводить, поэтому вы в любой момент можете для себя определиться, когда начнете выводить деньги. К примеру, на пятом месяце у вас уже будет 500 долларов, и вы можете сделать следующие опять посмотрим у вас 500 долларов вы сможете взять кредит на 500 долларов здесь у нас остаются значения такие же на 30 дней полтора процента мы берем и арбитраж и кредита сами выдаем на 29 поменяли значение и вот что мы получаем мы получаем чистую прибыль почти 370 долларов если вас устраивает эта сумма, вы можете постоянно выводить эту сумму из компании а работать с вашей суммой в 500 долларов это уже на ваше усмотрение стратегию можно вообще немножечко и другую делать, есть разные я показал стратегию на 29 дней почему потому что вот обратите внимание, от 1 до 10 дня у нас отчисление в гарантийный фонд идет 50%. От 11 дня до 20, 45% уже. И с 21 дня по 30, 40% минимальный процент отчисления в гарантийный фонд. Но есть вариант, я вам немножечко сейчас покажу. Мы можем давать на 11 дней кредиты, соответственно, на 12 дней брать кредит на арбитраж и займы, и потом получив прибыль, снова брать такой же займ и кредит, и получается, что вы можете это сделать. Три раза, ну, чуть больше, чем месяц, но вы процент на процент сможете получить. И сможете доход в результате получить больше. Поэтому имеет место быть и такая тактика, когда мы берем кредит на арбитраж на 12 дней, заем берем на 12 дней, сами выдаем на 11 дней, рассчитываемся, получаем нашу прибыль. И эту прибыль мы опять можем вкладывать. То есть сделать это несколько раз то есть за месяц получается мы можем так делать трижды ну за 33 36 дней и получать доход больше поэтому в принципе вот две такие стратегии можно на месяц можно на 11 дней давать кредиты лучше конечно автоматически заявка примется и порядок в общем не надо тут думать долго об этом и заботиться система сведет да, как занимать еще момент. Нажимаем вкладочку занять. 50 долларов. Только ставим на гарант. Потому что у вас быстрее заберут именно с гаранта. И на срок опять же 30 дней. Процент я бы рекомендовал начать с 1.4. И у вас в принципе она нормально уйдет. Это точно. Вот Можно даже и 1.3 попробовать но это может чуть чуть подольше быть вот. то есть когда мы даем кредит мы можем начать с 1,7, с 1,6 1,5 и вот таким образом повышая потом снижать а если мы берем кредит то лучше начать с 1,3 ну, 1,4 точно вам дадут кредит еще раз алгоритм действий первое что мы делаем это когда получаем минимальную нашу прибыль мы идем берем кредит на арбитраж сумму 50 долларов сроки или 11 дней или 30 на ваше усмотрение под 0,5 процентов если вы будете идти без вложений таким образом потом входить после кредита на арбитраж вложения вложить и давать этот кредит и получать свою прибыль опять же скажем на 29 дней и на полтора процента и мы будем получать свою прибыль которую мы уже посчитали ежели вы будете вкладывать а это конечно лучше и быстрее выйти на хороший высокий доход то вы сначала заведете 50 своих долларов вы сразу зайдете вкладочку занять и вам система разрешит на срок 30 или 11 дней на 30 дней немножко проще но доход немножко меньше вот так если посчитать. Ну это смотрите сами. На 30 дней под, вот, как я сказал, 1,4 можем. Мы занимаем эти деньги, отправляем запрос, подтверждаем. Как только наша заявочка информации станет активной информацией о займе, нам на кошелек тут же добавится еще 50 долларов. Из сотни долларов вы уже сможете брать кредит на арбитраж. Сначала занимаете, потом берете кредит на арбитраж, также на 30 дней. И после того, как еще к сотне вам прибавится 300 и уже будет у вас 400, как мы уже считали с вами. Сотни вы берете такую же сумму займа. И кредит на арбитраж вы возьмете, соответственно, в три раза больше уже 600 Общая сумма вложений 800. И вот, пожалуйста, ваша чистая прибыль уже пойдет вполне симпатичная. 73,8. Даже если вы возьмете под 1,5, а если 1,4, к примеру, это еще будет для вас интересней. Получается 76,8 чистая прибыль. Потом вы можете реинвестировать свои доходы. Кроме того, что вы можете автоматически брать кредит и заявка сводит ваш, как кредит, который вы занимаете, так и кредит, который вы даете. Вы можете зайти вот сюда на биржу и здесь, к примеру, себе выбрать гарант. Не хочу, например, взять. Так, у нас здесь сначала получить кредит. Ну вот, наведем. Взять кредит, как мы видим. То есть мы можем для себя выбрать 30 дней, к примеру, и процентная ставочка 1,5. И система показывает, что вы можете таких заявок вполне много, без проблем. Но хотелось бы взять, к примеру, кредит дешевле. Мы поставим 1,4. И вот, пожалуйста. И 1,4 вполне можно взять. То есть смотреть за спросом предложения можно прямо здесь. Под 1,4 тоже вполне дают. А давайте посмотрим на 1,3 к примеру. А вот тут уже свободных кредитов нет. Но Это не значит, что нельзя ставить на 1,3. Вы вполне можете поставить на 1,3. И система сведет. Просто уже здесь их нет свободных. 1,4 вообще без проблем, они даже есть свободные на гарантии, как мы видим. То есть взять кредит под 1,4 никаких проблем нет на 30 дней. То же самое мы перейдем вкладочку «Дать кредит» и посмотрим, хотелось бы дать кредит, скажем, под больше процент, посмотреть, насколько это будет возможно. 1,6 на 30 дней. Что мы получим? Так, еще выберем гарант. Потому что мы будем давать под гарант. Под гарант, как видим, тоже свободных нет. Это не значит, что мы не можем дать такой процент. Вполне можем и может свести заявочка. Но свободных нет. Полтора. Полтора даже есть, видите, несколько свободных. То есть проблем здесь вообще никаких нет. За полтора вы спокойненько. Дадите кредит. Можно, думаю, даже и 1,6 поставить. Таким образом, вы можете еще и здесь выбирать вручную или просто посмотреть за спросом э, предложение. Э, единственный момент еще, когда придет время погашать кредиты, э, желательно делайте это вручную. Система автоматически может погасить. Ну, к примеру, вам вернули раньше на день тот же самый заем. И вы можете кредит на арбитраж на день также погасить сами вот к примеру информация о займе активный у нас кредит на арбитраж я нажимаю видите кнопочка погасить кредит и все и вы его погасили день сэкономили меньше по нему проплатились если не отдали кредит есть возможность пролонгировать его на день ну и с человеком договориться его данные у вас есть мы можем их посмотреть. вот Отдаст он или что там произошло. В случае чего продается сертификат в системе. И тело займа возвращается. Но такие случаи это чисто теория. Я с этим не встречался. Просто тогда продается сертификат. Вот, мы занять войдем. Информация о займе. Здесь мы можем увидеть контрагент. Это человек у которого мы заняли. Мы можем посмотреть... Во вложениях информацию кому мы дали кредит заявки вот я недавно выставил заявки буквально сегодня пока они еще видите в фазе выставленными являются их можно удалить поменять процент но я это делать не буду я уверен что они уйдут нажимаем информацию о займе и сведения о человеке здесь найдете кто у вас взял этот кредит с ним можно связаться если будут какие-то вопросы, пишите, лучше связывайтесь по скайпу со мной, помогу, отвечу, если что-то будет еще непонятно. Проект прекрасный, проект надежный, проект платит, своим партнерам я помогаю и вместе мы получим отличный результат. Ссылочка на регистрацию будет под видео, так же как и калькулятор расчета прибыли. На этом, пожалуй, все. Надеюсь... Это видео было для вас полезным. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Ростислав Франскевич. И до новых встреч.